еду на заказ заглянил замок зажигания Honda и не хотелось вообще ехать сегодня работать сегодня 31 число но человек говорит мне тоже нужно последний день съездить купить продукты там и так далее вот фиг узнать, работать или не работать посмотрим может быть выживем подъехал на заказ, вот он мой аккорд стоит ну что делать сейчас будем ремонтировать надеюсь все будет хорошо Закончили ремонт замка зажигания Honda. Автомобиль заводится. Закрывает, открывает.